Друзья, всем привет! С вами снова я, Димас. Вы на канале Кукс Браза Хукс. Всех рады приветствовать. Решили вам приготовить чуть-чуть мяса. Мясо на мангале, в казане. Это мясо будет у нас вот э, свиная вырезка, миньоны. Вот ее зачистил тут на днях Соль, перец, масло. Все. Она у меня постояла, вот, прямариновалась. Будет э, кукуруза добавлена туда, а, томаты, чеснок, а, зелень, петрушки. Также мы туда добавим два яблока с огорода и фасоль стручковую тоже с огорода зеленую фиолетовую и гарнир у нас сегодня будет это опять же картофель молодой мы вот вот так вот разомнем раздавим и обжарим и специи что мы будем использовать сегодня это немножко чили у меня есть какого-то соуса для придания такой вот азиатской нотки к нашей свининке молотый перец масло вкусная соль чуть сумахом посыпем тут базилик сушеный у нас Паприка копченая и перец. 4 вида горошком. Также украсим кунжутом. Естественно, водичку будем использовать. Но, как всегда, у нас святая вода. Куда без нее. И пошел запах. Приятный такой. Вот, смотрите, уже коллируется. Можно переворачивать. 30 секунд что у нас прошло. Наши медальончики начинают пожаривать. Вот, ну все тушим. Сейчас вот буквально минут 10 еще 5. Отличный колер даем мясо. Ну, пока мясо тушится, у нас мы решили нарезать наши ингредиенты, которые идут туда. Это кукуруза, домашняя. Нарезаем колечками 2 сантиметра. Это будет как гарнир у нас груза достаточно молодая не передержали ее на грядке режется хорошо все отдельно обжарим яблоки смотрите домашние натуральные червячки есть ничего у них ими никакой значит нету всегда запоминаете если яблоко червивое, но тысячи раз свежее которая красивая и лежит на на прилавке, червячок не будет есть химия также нарезаем томаты тоже достаточно крупно потому что оно все будет томиться и зелень тоже просто нашинковали это все пойдет у нас одновременно зелень томаты и чеснок так что это в отдельной позиции яблочки Пойдут вместе с фасолькой. Куруза пойдет. Вместе с картофелем жарится. Сейчас буквально две минуты будем яблочки закидывать. Вот смотри, какое мясо прекрасное, красивое. Чепит до месяца. Несколько десятков минут. Сейчас закидываем яблоки и фасольки готовые. И хорошо немножко обжарим тоже. Вот, ребят, мы обжарили буквально 2-3 минуты. У нас смотрите, как яблочки поджарились, тоже колернулись, посольку поджарилась как видите. И добавляем на сног, петрушку и томат Тоже буквально 2 минуты сейчас обжарим. Томаты начнут таять. Воды дольем и путь тушиться у нас. Не сыщаться мясо будет вот этими ароматами чесночными зеленью яблоком яблок что-то у нас все колернулось томат начал таять я балачую свинину что это значит надо пора добавлять воду уже я ничего не солил у нас была свинина соленая но потом достаточно посолим потом и водички добавим сюда. буквально 200 мл чтобы он нас томилась огонь не будем мы прибавлять будет томленая. была жареная стал тамленной совсем забыл добавим немножко до этого чили темного чтобы он дал оттеночек нашему блюду перец с горошком кинуть Сейчас потомим немножко, и начну уже пернир делать. Ну вот, смотрите, картофель у нас почти готовый. Буквально нажимаем его, раздавливаем. Он у нас потом пропитается маслом, специями. Водичка выпаривается. Перед тем, как снять, мы добавим горсточку соли. И у нас получилось как подлива. Приступаем к приготовлению нашего гарнира. Берем нашу любимую сковородочку маслице и обжариваем наш кукуруз. Сейчас чуть-чуть ее и отставим в сторонку. Точнее кинем мясо, пусть она доходит. жарить у нас картофельная очень выкладываем и даем ему колернуться. Картошку варили в соленой воде, так что соли не добавляем. Потом просто добавим специи все. Она у нас такая ну, смотрите, ребята, карточка у нас колебнулась, Я немножко свалилась но не страшно. В сумах добавили 4 перца подробленные за Также кунжут темный. Чуть-чуть измельченного сухого базилика и копченой паприки и немножко перемешиваем. Немножко перемешиваем. Наша свинина с кукурузой. Смотрите, ребят, у нас получилось. Такое великолепное блюдо. Сытное. Быстрое достаточно приготовление. На все про все. С учетом приготовления картошки и того всего подготовки к блюду у нас ушло максимум час. Я не считаю время чистой готовки. Прям вот все у нас ушло час. Мясо мягкое, нежное, томится быстро. Она режется вообще идеально. Вот свиная вырезка очень в этом удобна. Оно очень нежное, сочное получилось. Томаты, яблоко дали свою кис... кислинку и остринку, а фасолька тоже приятно. Пальчики оближка говорят. И картофель, наш пробуем, что у нас получилось. Штани с мясом вообще великолепно Если где-то увидели в магазине продается вырезка свиная, покупайте, берите, готовьте очень простое блюдо приготовлением. Опять же, не как у меня у нас на канале. Может быть, свои какие-то вещи добавьте, что у вас есть там перчик, еще что-то там. Ссылочка будет в описании. Мы готовили говядину с черносливом. Тоже томили, прекрасно получилось. Такой рецепт. Пишите комментарии, как вы готовите или готовили свиную вырезку. Либо свинину вообще готовите. Лайк-дизлайк like, у вас. Кто первый раз на канале, обязательно подписывайтесь. Будем очень рады вам, признательны. Поклон. Всем приятного аппетита. До новых встреч!